Первое правило в этой жизни – ничему не удивляйся. Вот мне, допустим, один очень возвышенный человек, я его спросил, как мне сделать так, чтобы мне а, всегда оставаться в своей вере, никогда не бросать ее. Он мне сказал, ничему не удивляйся. Чего бы ты ни увидел от верующих людей, чего они вытворяют, ничему не удивляйся. Потому что судьба может действовать через всех. Одна девушка подошла ко мне и говорит, у меня что-то какие-то проблемы. Я раньше вот духовной практикой занималась, и у меня все было хорошо. А теперь у меня такие проблемы с верующими людьми. Я ее спрашиваю, говорю, а вы вообще с неверующими-то общаетесь? Она говорит, нет. Я говорю, а как вы думаете, судьба еще, уже, еще действует в вашей жизни или уже не действует? Она говорит, действует. Я говорю, так через кого тогда она будет действовать? Если кроме верующих людей ни, ни вокруг никого нет, значит, они тебе будут делать глупости, пагостить. Больше некому. Поэтому ничему не удивляйся. Это первый признак, первый принцип победы над судьбой. Или вот мой любимый девиз «Капитана Лома» на корабле «Победа». Ну, в кавычках. Без двух букв. Да. «Все хорошо, идем ко дну!» Это девиз. Да, очень классный. Он всегда дает возможность человеку преодолевать трудности. Понятно? Если человек с таким девизом живет, то он никогда ко дну не уйдет. Потому что в этом мире есть только «я» и «моя судьба», или «я» и, мой, и «бог», больше никого нет. Бог действует или как сам, как личность, если мы ему служим, или как судьба. Вот он действует как судьба, когда мы недостаточно служим, или действует как личность, когда достаточно служим. Вот и все, больше никого нет. Я и Бог, а все остальные люди – это представители судьбы или Бога. Когда человек представителем Бога является, он дарит только милость, которая состоит в виде знания и инструментов для победы над судьбой, энергии, которая побеждает судьбу. Как определить степень вероятности развития тех или иных сценариев судьбы? Это опыт. Вот как определить? А как ты вот, действовал в тех или иных сценариях? Так ты определишь? Вот допустим, если я уже 6 лет бегаю по 16 километров, я начал бежать, как определить? Сколько я пробегу? Сценарий какой дальше будет? Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств. Например, не будет а, скользкой дороги. да? Сейчас лед везде. Поэтому я не буду бегать в Питере. Я хотел в Питере побегать в четверг. Но я не буду. Почему? Потому что там лед. Там невозможно бегать. Я буду бегать... Чебоксара, значит, суббота. На коньках я не умею. Вот, поэтому есть непредвиденные какие-то обстоятельства. Или когда у меня тяжелый период начался, в июне месяце я бежал, и на 66 минутах... У меня начал подниматься пульс, ни с того, ни сего. Я бегу, нормально, у меня всегда пульс 135, там 140 максимум. А тут 100, 150, 160, 170. Судьба так действует. По пульсу даже можно определить. Я уже знал, что у меня тяжелый период, но по пульсу... И я чувствую, что я уже опа-опа-опа и пошел. И все, я не добежал. Это первый раз за 6 лет я остановился. И лег прямо. Пришел в себя, потом пошел в ручей. Там остыл. А на следующий раз я побежал и уже знал, что у меня пойдет пульс вверх. И он пошел, и потом оп, и вниз, и все нормально. А в следующий раз уже нормально. То есть этот блок я пробил э, аскезой. Ну, то есть неожиданно наступает. Вот почему люди умирают? А ты инфаркт, там инсульт или еще что-то. Вот почему в Казахстане так оба И пошла жара. Что это произошло такое? Судьба. Жестокая судьба. Уже. Сменилась вся обстановка. На прежней власти Казахстана было жесткое непреодолимое влияние. Убрала, сила ушла это. Жизни. Или у нас, допустим, вот этот путь в 92 году, да, жили нормально люди все, потом танки приехали к Белому дому, там какая-то жара пошла, раз, и вся страна раскололась на множество частей, без всякой войны, тут воевали-воевали, сохранили целую страну, и потом раз, прожили в мире, сколько, 50 лет, да, и потом бац, она сама раскололась» на кусочки и они начали между собой враждовать. так действует судьба как ознать степень вероятности развития телехильных сценариев наблюдайте степень парадокса вот допустим вы поругались с мужем. Ну просто поругались. Ну, скорее всего, ничего плохого не будет. А вот парадоксальная ситуация в чем заключается? Произошла какая-то ситуация, а он с вами не ругается. Как я вспомнил, Ералаш. Ну, как это. Мальчик приходит домой, говорит, мама, я хочу помыть пол. Она говорит, сыночек, что с тобой? Мама, я хочу помы порезать овощи. Сыночек, что с тобой? Он там, я-то я учу, я хочу выучить уроки. Там, и потом раз мама в оморок упала, и приходят эти од одноклассники, говорит, ну что, рейд у них, как бы, добрых дел. Что, у тебя все нормально? Говорит, я же вам говорил, что из этого получится, мама лежит в море. Парадоксальное поведение. Мама. Нет, я не об этом парадоксальном поведении. Если все нормально, то все нормально. Но понимаете, вот допустим, если собака гавкает на вас, это хорошо или плохо? Запомните, если собака хочет вас укусить, она не гавкает. Она поджимает уши и бежит к вам. Понятно? Она бежит, кусает сначала, а потом убегает. Вот точно так же, если вас бросать собрался близкий человек, он не будет гавкать. Он просто тихонечко так. Или спокойно скажет. Типа, я это, к обеду не жди твой песик. понимаете. Прогнозы именно от этого зависят. Если близкий человек ругается, значит, он бросать еще не собирается. Когда человек собирается бросать, он не ругается уже. Он тихонечко собирает чемоданчики. Поэтому, или, допустим, война. Все орут. Война, война. Если все орут. Война, война. Будет война? Нет. Когда война будет? Будут орать? Нет, никто не будет орать. Вот смотрите, допустим, когда я вот, допустим, живу в станице Северская, а рядом э, там станица, э, ну, в общем, километров 40 от нас. Забыл, как называется. Неважно. Важно то, что в один момент в результате сильного ливня прорвало Три, как бы в горах, три заграждения, и огромный поток воды пошел в эту станицу, и вода достигла на дороге 8 метров в высоту. В результате пол поселка оказалось под водой за 5 минут. И это не просто вода а с грязью, такой поток очень. А? Да, такой вот поток. И... А... Вот все, кто ехал по дороге, все погибли. Автобусы перевернулись там. Ну, Кто-то на столбах висел, не погиб. Вот. Трупов вывозили КАМАЗами. Согружали их просто вот так друг на друга и вывозили в соседние морги, потому что не было мест. В новостях объявили, что было наводнение... Несколько человек погибло, там ведутся разгребательные работы, когда произошла беда, тишина в студии, никаких новостей, это означает, что события какие опасные, серьезные, если все там кричат, орут, то значит все более-менее нормально. Понимаете, когда 41-й год наступил, в стране все были счастливы, это было счастливое утро, радостное, и тут и пошло. Неожиданно. Ну то есть какие прогнозы? Если степень вероятности развития тех или иных событий. Когда человек тяжело болен, и он кричит, вопит, значит будет жить. Если он успокоился, значит все. Понятно? Поэтому вот эта парадоксальность состояния, изучайте эту тему. Если вы в глазах близкого человека видите спокойную холодность такую, значит, у него уже крыша пошла не туда ехать. Значит, надо с ним опасно, осторожно не связываться. Если он кричит, вопит, значит, еще все нормально. А если не кричит, не вопит, все можно решить спокойно, значит, вообще тогда хорошо. Ну, то есть вы с ним общаетесь, решаете, нормальная судьба, тяжелая. Если не можете решить общением, можно только аскезами, молитвой, это жесткая судьба. А если близкий человек ведет себя уже, он перестает тебе доверять, он ведет себя скрытно, начинает какие-то поступки совершать, которые ну, раньше не совершал, неадекватные какие-то поступки, вещи он делает, то это означает, что пришла уже жестокая судьба. Степень вероятности развития событий также зависит от вас. Вот как вы реагируете на события? Если у вас сердце радость, спокойствие, значит все будет хорошо. Даже жестокая судьба пришла, тебя бросили, а ты сохраняешь спокойствие, хоть тебе тяжело, значит все закончится хорошо. Это благоприятный знак. Если ты чувствуешь беспокойство, напряжение и теряешь себя постепенно, значит средняя степень тяжести. А если ты потерял себя, плачешь, умираешь, э, верни мне... «Музыку, без музыки тоска, мы расстались, но осталась наша музыка». Значит, это на годы, понимаете? То есть степень, какая вероятность развития событий зависит от твоего реагирования. Если ты вышел из равновесия, сильно потерял себя, не спишь, не ешь, трясешься, находишься в злобе, в панике, в раздражении, в напряжении, значит, исход будет печальный. На годы ты будешь годы восстанавливаться, приходить в себя. Это называется «сломался человек». Молодой человек говорит, я не сломаюсь. Это хорошо, но надо знать еще, что надо делать, чтобы не ломаться. Не надо лезть в бутылку. То есть, если, допустим, родители дерутся, а ты лезешь к ним, то ты сломаешься, потому что несправедливость будет усиливаться тогда. Ты не сможешь ничего с этим сделать. Это родители, это не твои дети. Или, допустим, начальник на работе. Он начальник, ты к нему лезешь разобраться. Если я начальник, то кто дурак? Ты дурак. Если ты начальник, то ты дурак. Я... Закон очень простой. Поэтому если жестокая судьба действует через начальник, не лезь к нему. Он говорит, я тебя увольняю. Ну ладно, можете поговорить, попытаться. Но нет, значит увольняйте спокойно, потому что если будете приставать, будет еще хуже. Он потом еще тебя догонит, еще где-нибудь там тебя уволил, он же более сильный человек может испортить жизнь характеристику какую-нибудь напишет там еще что-нибудь потом вообще не сможешь устроиться нигде на работу. Так первое мы смотрим на события. Если события тяжелые, можно разговаривать и договариваться, значит тяжелая судьба. Если договаривать и разговаривать невозможно, но в принципе все решается, если ты молишься, совершаешь аскезы, работаешь над собой, общаешься с друзьями. Через успокоение в сердце все решается, значит жесткая судьба. Но близко к ней подходить не надо. Песню вспомните, да? Со мной пес, как он жмется к колену, я его отодвигаю, он все равно жмется, его никуда не денешь. Когда он жмется, то я оком грустнею, ликом бледнею, голосом не имею. то есть и жить не умею. То есть, когда жесткая судьба приходит, то человек беспомощным становится, он не может ничего сделать с этим. Она сильнее его. Вот это прогноз какой. Не лезь. И все будет хорошо. Подожди. Придет время, она отступит. Жесткая судьба приходит и уходит. Она отступает. А вот жестокая судьба, она не отступает. И ты не можешь к ней не лезть. Потому что она тебя хватает за жабры и вырывает из твоей нормальной судьбы, из твоего нормального хода жизни. И здесь уже Первое, что нужно сделать, постарайся себя не терять. Любовь означает только Бог. Когда у человека пришла жестокая судьба в жизни, никто ему не поможет. Ни друг, ни товарищ, ни брат, ни сват. Никто не поможет. Только Бог. Поэтому эта судьба предназначена для того, чтобы определить, кто в доме хозяин. Когда человек живет на этой земле, он имеет друзей, какие-то желания, интересы, но когда приходит жестокая судьба, она ему говорит «стоп, давай все в сторону, давай определимся, кто тебе здесь может помочь и ради кого ты здесь живешь». Вот в это время, если человек не обратится всем сердцем своим к Богу, он никогда не справится с этой судьбой, он будет жить в стрессе, он будет мучиться, страдать, депресснике, может даже уйти из жизни, если он сильно сломлен. Но он никогда не сможет ее победить, потому что э, любовь – это основа жизни, а Бог – это и есть любовь. Любовь – это не женщина, не мужчина, не дети, как мы думаем, не птички, не собачки. Любовь – это Бог, потому что Он знает, как любить это, в общем-то, его энергия, это его супруга. Поэтому только взаимоотношения с Богом дают возможность реально победить жестокую судьбу. Но плюс еще один момент, который надо очень хорошо знать. Не ломайся. Жестокая судьба заставляет человека сражаться. Она не заставляет человека пасовать, отступать, нас заставлять сражаться, сражайся. Сражение всегда значит кого-то убивать. Сражаться означает сохранить себя. Сражаться означает отречься иногда. Сражаться означает молиться. Сражаться означает идти к Богу. Понимаете? Вот это означает. Допустим, тебя бросили, если ты бежишь, все время стонешь, верните мне мужа, я умираю то это не сражение. Сражение означает, верни себя себе самого. Сначала стань достойным. Если хочешь, чтобы тебе что-то вернулось, живи самодостаточной жизнью. Будь достоин, радуйся, не сдавайся. И тогда придет время, что тебе положено, то и получишь. А если ты будешь сдаваться, то ничего не получишь вообще. Жестокая судьба человеку приходит с двумя целями. Первая цель – сломать его. Вторая цель – сделать непобедимым. Если человек поверил в Бога и стал самодостаточным, все, что от него отвалилось, он принял как судьбу, в этот момент он получает высшие награды уже. Он становится награжденным, этот человек. Это не просто уже человек, это награжденный человек с наградами. Каждой ночью все светлее, потому что ты же побеждаешь судьбу. Но когда заканчивается этот плохой период, все заканчивается. И человек опять живет обычной жизнью, как будто этот какой-то кошмарный сон был. Он вспоминает все, ему кажется, что как во сне все это было жестокая судьба. Поэтому прогнозы зависят от того, что происходит. Это также и прогнозы зависят от того, как ты реагируешь. Вот эти две вещи надо соединить. Поэтому старайтесь внимательно относиться к тому, что происходит. Потому что когда приходит жестокая судьба, она приходит как? Неожиданно. Когда жесткая судьба, это прогнозируемое все. Тяжелая судьба, это обычное дело. Все так живут, все, так живут, все нормально. А хорошая судьба, хорош, спокойная судьба, это отдых. Затишье перед бурей. Как у вас дела? У меня все хорошо. Все хорошо. Спим дальше. Кукарику, кукарику. <сам> Царство лежит на боку. <сам> Когда человеку все хорошо, его расслабляет. Богу это не интересно. Вот человеку нравится так жить. Он говорит, Господи, дай мне возможность спать всю жизнь, чтобы у меня все было хорошо, чтобы у меня были дети здоровые, работа хорошая. Квартира большая, чтобы кошелек был толстый, а талия тонкая. Смотрю, не перепутай. Примерно так человек мыслит. И Бог думает, а зачем вообще это надо? Я тебе дал человеческую форму жизни, вот допустим, когда у тебя было тело э, кошки, ну, тогда нет проблем, живи себе в квартире, мяукай, тебя всегда кормят, работать не надо, мурмур, -мур, мяу мяу-мяу, ля-тру-ля. В животной форме жизни наслаждайся, балдей сколько хочешь, человеческая форма жизни дана для развития, причем тут Бог дай мне, чтобы у меня все было хорошо. Ну, даст на какое-то время. А потом дальше опять испытание, потому что цель человеческой жизни – это развитие человека. Должен развиваться. Для того, чтобы стать еще разумнее, возвышеннее, чище. Поэтому жизнь – это учеба, мы здесь учимся. Мы говорим сегодня о влиянии судьбы на личную жизнь. Как понять свои возможности влиять на ситуацию и улучшить прогноз? Влиять на ситуацию всегда означает в первую очередь сохранить себя. Если ты чувствуешь, что у тебя внутри стало плохо, ты обижен, несчастен, Замучен, депрессивен, ты чувствуешь несправедливость, хочешь всех покоцать. Это значит, что ты не справляешься со своей судьбой, и прогноз будет плохим. Поэтому принятие судьбы, нести свой крест, то, что Иисус Христос сделал, это основа понятия, что делать. И у нас есть инструменты всегда, мы знаем. Инструменты – это длительное движение непрерывное, неподвижное положение тела с молитвой, длительное движение с лекцией, неподвижное положение тела с молитвой и пост на воде с чистой жизнью. Когда ты думаешь о Боге, в храме там служишь, в это время поститься хорошо. Что это такое? Что за инструменты такие? Это инструменты, которые давят на судьбу. Есть поступки, которые давят на судьбу. Вот, допустим, судьба тебя решает воли. Нет сил жить, вставать не могу вовремя, ложиться спать, курить начал, пить начал, хочу изменить жене, воли, не хватает воли, то тогда какой инструмент? Длительное, непрерывное движение, волю укрепляет. Если ты чувствуешь, что тебя все раздражает, ты не можешь уже, тебе как бы, все, реагируешь на все, что происходит, какой инструмент? Не двигайся и молись в неподвижном положении тела. И если ты чувствуешь, что ты ничего понять не можешь, что происходит, разобраться не можешь, тогда пост на воде. Когда человек ничего не может понять, когда желание становится сильнее его жизни. Бывает напряжение, становится сильнее, бывает желание. И когда желания становятся сильнее, тогда надо эти желания ограничивать. Есть два способа ограничивать желания. Один способ – это самоконтроль, это пост на воде. А второй способ – это кормить желания. Чем можно кормить желания? Любовью. Духовная практика кормит желания, а пост ограничивает. Как определить, что у тебя желания вырвались из-под контроля? напои свои желания духовной силой. А постою на краю означает не ешь. Попей водички. Потому что самое главное у человека желание – это желание кушать. Когда это желание контролировать, человек начинает, все остальные желания выступают под контроль. Язык – это основа всех желаний. Оттуда все желания растут, от языка. Даже половое желание от языка растет. Когда человек много ест, у него появляется желание секса. Когда он начинает поститься, то даже половое желание успокаивается, все желания успокаиваются, и мысли успокаиваются, потому что мысли идут за желаниями. Когда что-то хочется, мысли начинают возбуждаться. Поэтому постою на краю, Бросать жену не буду пока. Желание сильное. Девушка красивая. Смотрит на меня. Больше такого шанса не будет в жизни. Это единственный шанс. Нормально начать жить. Но у меня трое детей. Жена. И я не пойду к этой девушке. Я буду поститься на воде. И пойду в храм. Вот это правильное решение, молодец. Девушкам понравилось моя... <смех> мысли, которые я выразил. Вот. Они даже зааплодировали. Ладно. Вот жесткая судьба, три типа вот этих аскес спасают человека. Жестокая судьба, что спасает только сила Духа. Сила Духа, она соткана из благочестия человека. Вот когда человек много добрых дел сделал в жизни, эти добрые дела, они его держат на плаву. Добрые дела приковывают человека к правильным видам счастья. Вот добрые дела приковывают человека к тому, чтобы желать счастья людям, служить им, заботиться о них, молиться Богу совершать аскезы и когда человек вот к этому прикован допустим его бросают жестоко с ним обращаются а он как бы желает всем счастья забывает про себя служит другим,